все в голове сделают, что я ее каждый раз произношу, но и у нас есть слайды, которые в этом плане могут нам помочь. Итак, поскольку не все, ну, мне кажется, так уж знакомы с тем, что такое хирогана, в ображении большинства людей японцы используют иероглифы для письма, Что это еще за хирогана? Хироганы — это не то же самое, что иероглифы. Семь минут лекции где-то, там, из шестнадцати или восемь, половиной я подачу на водную часть, и вторую половину — уже, собственно, нашу историю про зарождения. Итак, с чего же все началось? В принципе, японцы по сравнению свой, своего языка, они похожи на нас, так как, как вы знаете Киевская Русь, наши предки, заимствовали и письменность в Византии. Мы не придумали наши буквы сами. Киева Мельфодии съездили в Константинополь, через Болгарию, через Тем же путем пошли многие народы, в том числе и японцы. Ну, них было меньше выбор, куда ездить, там, основное государство, и рядом. Ближайший сосед, а огромный Китай и Кореи. Именно из Китая, транзитом через Корею, появились э, иероглифы, и это случилось в период Аска. Ну, Аска, да, это для иллюстрации. Если за люди, которые знают, не, не это Аска, а так называлась Лесность, где была сконцентрирована в тот момент власть Японии. Это пятый век нашей эры, чтобы вы понимали. Мы не знаем точные даты, мы не знаем имен, как в случае с Киевом и Просто устанавливались контакты с Китаем, и в какой-то момент мы уже замечаем, что появляется кангун, китайский текст, на котором уже пишут японцы, которые уже находим манускрипты, там, древнеяпонские. То есть пошло заинтересование иероглифов, и у иероглифов появилось по два чтения – японское и китайское, то есть само по себе или использующиеся в сочетаниях. И по сей день у каждого иероглифа как минимум два чтения. Итак, вот где-то в районе 5 века э, канзи заинтересовался. Чаще вы слышите в германии слово канзи. Не иероглиф, а именно канзи. Это более такое японское название, чтобы отличать китайский иероглиф от египетских и других. Чтобы не было путаниц. Канзи означает, наверху вот это написано иероглифы, ханьские знаки. Потому что вот в Китае появилась династия хань, и вот этот вот левый иероглиф сверху, это хан, э, то есть китайский. И чьи это знак? Китайский буквы. Вот, схематически вы видите, как такой довольный Китай э, дает каджи э, Японии. Вот это пиографы Китая, соединенные земли, э, потому что Китай считал себя соединенными землями, не в смысле между Казахстаном и Японией, а в смысле между небесами и варварскими народами, то есть все которые не, не Китай. И, вот, это, то есть небеса, небесная и варварские земли. Поэтому соединенные земли и Япония, вы видите вот эти два иероглифа, Солнце – источник. Страна восходящего солнца. Так японию тоже назвали именно китайцы. Потому что если смотреть из Китая, то солнце будто бы восходит из-за Японии. Поэтому я называю НИХОН. Страна восходящего солнца. Но иероглифы, э, несмотря на заиксирование, возникли трудности применения, Потому что японский язык во многом похож по структуре на наш. Там изменяемое окончание. Как мы говорим, делаю, делал, сделали, делал, делал. Мы понимаем число, род, время, за счет того, что мы меняем суффиксы, префиксы и, грубо говоря, аффиксы вокруг корня. Какое дело, и вокруг него мы меняем. И точно такой же японский язык, и представьте, ставьте, привозят иероглифы. Это абсолютно то же самое, как если бы нам с вами вывезли иероглифы. Я сегодня женился на китайских книжке и сказал, извините, ребята, теперь вы будете писать вот этими буквами. И иероглифы пришлось просто выкручиваться как-то, потому что вот, они не ложились, как есть китайские иероглифы на японский язык. И э, появился первый выход. ман То есть уже попытка создать собственную азбуку. Как это получалось? ман это попытка взять некоторые иероглифы, например, вот этот, и использовать их как буквы. Так, наверное, и мы бы поступили в этом случае, с бы географы, и сказали, ребята, пользуйтесь. Было взяты где-то 40 знаков, и они использовались как буквы. Это иероглиф «ва», «мир», «гармония». И э, он использовался просто фонетически, как слог «ва». Я транскрипт слов. Эта азбука оставляла возможности для каких-нибудь шуток. Например, конечно же, старая, добрая шутка «Кукушка 81». И какая то «старая», я серьезен, потому что это шутки тысячи лет. То есть посреди сборника поэзии Ман Йон внезапно поэт пишет «Кукушка 81». Что это значит? Даже не считал «Кукушек в лесу» в описании природы. А все дело в том, что 81 — это 9 раз по 9. А 9 по-японски имеет чтение ку. То есть поэтому сказать, что кукушка ку-ку поет. Вот так расшифровывается. Такие чтения называют фузаки йоми. То есть шутка — это шутка чтения. Вот, но для таких шуточек у него отлично подходила. Но в целом вот каждый раз изговать такие калампуры было тяжело. Вы в тот период, вот это уже прием, нара, вы тексты написаны на половину на китайском, но с некоторыми японскими правилами хентай кампун вот, где вот часть хирогрихов в тексте понималась по смыслу, а часть фронтической, как вот с кукушкой и прочее. Но это могло быть решение. И появляются уже собственные японские азбуки. И одна из них, э, так сказать, соседка Хироганы, о которой мы сегодня будем говорить, азбука Катакана. Это уже уникальная японская азбука. Китайцы ее уже не сможет прочитать. Манёграна ну, узнает хотя бы внешне, как это выглядит. Здесь уже все, потому что катаката произошло путем сокращений. А, студенты из Японии, когда они ездили учиться в Китай, а Китай был главным центром, куда ездили науку, и наследовалось очень много всего, они конспектировали. И в конспектах, как и мы с вами, они делают сокращения. Да, как вы пишем «СВЛ» в, -в», в конспектах, потом открываем конспекты, пытаемся понять, что же мы сократили. И в зависимости от давности это может быть как успешно, так и нет. Так и катакана произошло из вот этих конспективных сокращений японских студентов. Например, вот слева иероглиф «на», который нам йогане нашей предыдущей, используется фонетически, как «на». И вот из него всегда вот эта горизонтальная черта и левая верхняя, не чуть-чуть более зонтая. То есть студент, видит вот такой значок, он в себе в голове говорит, что так это иероглиф, который начинается с горизонтальной, потом будет вот так, это «на» и идем дальше. И вот так они шифровые конспекты, и постепенно это стилизовалось в отделе уже уникальную гипотезку Но она была не единственной. Правильно с этим, появляется вторая аспутка, о которой пойдет речь сегодня. Хирогана. Хироган, Хироган э, она творилась руками женщин. Почему ее еще иногда называют оннаде, то есть начертанная женской рукой. Потому что студентами в Китае были в основном мужчины. Женщинам путь высшее образование, образование, науку, в управление государством тогда в Японии был закрыт. И э, у женщин, можно сказать, был свой алфавит, который пошел несколько э, другим путем. Вот. Почему, собственно, был закрыт? Это тоже влияние Китая. Потому что изначально в Японии не было власти традиций, в которых там женщина была бы как институционально на пониженных правах. Такого не было. Но э, за, заинствуется всегда ведь целый класс, Допустим, а, мое отчество Константинович, да? Константинович а Константин – это типичное византийское имя, хочу заметить, и если вы сюда, то никому види странные формы волосатые здания с такими штуками крестообразными на крыше. Что это такое? Это византийское направление христианства, то есть всегда нельзя сказать на луку ему уходит, всегда заимствуется целый пласт культуры, когда одна страна выступает донором для другой страны. Точно так же не понял, пришёл конфуцианство. Это дзен-буддизм. То есть очень много интересных вещей, которые как-то рекомендируют жизнь японцев. Очень иерархическая структура, то, что там только есть определенные цвета, позволенные только знатным людям, там, алые цвета не могли носить просто люди, например. Вот. все это пришло в из Китая. И поэтому женщинам оставалось создавать свой собственный алфавит, тоже, на основе э, китайских иероглифов. Но женщины пошли другим путем, вот, стиля измельчили Цао Шу цао это если вот такой, вы в пригласить типа, пригласите япониста, и вы его сильно напоите, и попросите в этом состоянии написать вам сложный иоглиф, например, Ниланхолия. И вот то, что он напишет, это географический стиль саушу, то есть очень небрежное письмо. Когда, когда мы пьяны, мы просто породим. И вот это обычная на вы, думаю, помните. Предыдущей... И вот в заушу, кроме места вот сложного элемента, просто петелька ставится. Ну, петелька, вы, вы помните, что там в но мы не торопимся, поэтому пишем петельку. И из него вот уже появится справа, это знак караганы на... Который уже, естественно, китайцы не узнают, потому что вот эта часть, она уехала видите, влево, палочка удлинилась, петелька уехала вправо, а вот эта ниспадающая черта поднялась у нас на столе и появился уникальный знак «на». И таким образом тоже вот такой плавной-плавной информации через целый шок, появились э, знаки азбуки Хирогана. Посмотрите, даже если бы я, э, я не объяснял, это мое имя и фамилия Борис Мороз, написано сверху, и то же самое написано снизу. Двумя разными азбуками. Даже если бы вы не знали, если вот так вас спросить, какую азбуку здесь придумывали мужики, какой половину столетиями разрабатывают женщины, это довольно очевидно. Посмотрите на эти прямые острые луны, ни одного лишнего небоснового ну, элемента в катакане, и очень главная линия, эстетика, петельки, завитушечки. В катакане нет ни одной петельки, по <свят> а, да? а тут ну, с петельками же бездевее. Даже если они не опасованы, с точки зрения, допустим, азотов, то есть И очень нежная эстетика Азбуки Хиагана, о которой пойдет речь сегодня. Итак, это была вступительная часть. То есть в эпоху Хаян, уже звездка, катаканы, гиаканы, это 800-е, 900-е годы. Не 1000, просто 800-е, 900-е. Но появились проблемы. Потому что в Японии все знать разговаривала на китайском языке. То есть японский язык потихоньку даже выходил из употребления высшего света. Когда, допустим, в России 19 века все в начале 19 века -го, говорить по-французски и в первую очередь детей учат французскому, а русскому просто. Мы живем в России, давайте еще и русскому, конечно, тоже научить. но язык России, на язык модных салонов, это язык Франции, язык знать. Или даже если не ходить в Россию, помните, как раз у Григорьевича Шевченко, как Леревского, многие говорили, что ж ты пишешь на языке простонародия, да, потому что же на русском, это язык простонародия, язык мужичья. Точно так же японский, сложно поверить, воспринимался в самой Японии, как язык простонародия уже, язык мужичья. То, что все знают говорят на языке Китая. Переписка э, ввелась на языке Китая, документация на языке Китая, и поэтому японский в основном писали на языке Китая, абсолютное большинство. Можно да. сказать, что китайский язык... Э, вот схематически опять же, посмотрим эту картинку, то есть японский язык был просто почти полностью подавлен языком соседей большой страны, которая на тот исторический момент культура была мощнее. И Бэнс Чудоку, э, японский, тот момент пишет, что если Япония не найдет в себе силы объединиться, то она просто станет колонией Китая. Там были их жду собицы, все всякие разборочки. И, казалось, японскому языку ведется очень туго, ведется очень тяжело. Но в 936 году в Самурайском замке подарят и провинции Тоса на бумагу легли строки, которым будет суждено все изменить. Посмотрим на них. Вот и я, женщина, решил попытаться написать то, что называется дневником. И, говорят, мужчины также же ведут. Именно эти строки приводят ситуацию в пользу японского языка и японской литературы. Эти строки были написаны мужчиной. И что, возможно, кого-то из вас удивит, и на момент этого в 936 году Ему было 60 лет, когда он написал, 60-летний мужчина. Это был губернатор провинции Итоса. Его звали Кино Сураюки. В чем же дело? Почему Кино Сураюки начал вести дневник и еще от лица женщины? Дело в том, что он чувствовал себя очень неудовлетворенным в своей жизни. Он никогда не был удачи как чиновник при дворе императора. И в 60 лет его назначили губернатором провинции отдаленной. Непрестижная ТОСа, знаете, как бы мэром Кременчуга, в принципе, это неплохо, но человек хотел лучше. вот. И, и, и заткнули дырку просто боится, париции, буду говоря, и он, 60 лет жизни уже на исходе, и он чувствовал себя безобидкой к Кременчугу, если бы. Пример, кстати, хаотическое замыкание. Вот. И он чувствовал себя несчастным, он решил вести дневник. А многие чиновники и дневники, и на китайском, конечно же, официозные. Потому что если я буду писать дневник честно, от души, позволять себе смеяться, плакать, говорить, как я всех ненавижу, как мне все достало, писать себе нежные стихи. То, то все равно, что серьезный мужик с мураком не может писать в своем дневнике. И он решил писать это от лица вымышленной женщины, чтобы выплескивать в этот дневник свои эмоции, свои переживания. То, что у него напалило. И он был поэтом. Он, он предвоем был поэтом всю жизнь. И он решил записывать туда тоже стихи от лица э, женщины. Например, вот этот. Вот этот гравюр с предложением кинул. Свои а у нас одна из многих сохранившихся. Приблизительно можно увидеть его внешность. Вот. Так он выглядел, когда начал писать дневник. так вот один из его стихов. У путников и тех, кто остается, Одни и те же реки у крова, Вот только берега их так намокли. Это отсылка к тому, что при прощании с дальним человеком, который куда-то уезжает, люди плачут и вытирают слезы рукавом, берега их так намокнет. И у него была достаточно такая красивая, трогательная поэзия. А и, и помимо этого, вот, вот, вот эти самой воображения женщины в дневнике, он проживал свою жизнь. А... Проживал события. У него умерла шестилетняя дочь в болезни а? внезапно. И он от лица женщины, поэтому, конечно. Самурайя стойко держался, Артемикел позволял себе плакать, переживать. От лица женщины напишет такое стихотворение, забывшись, словно живой, спрошу, а где? Как тяжко. Такая концентрация боли человека, который вспомнил, а где его шестилетняя дочь. И и все его стихи, они вот подкупают людей своей искренностью. И он, будучи человеком чистолюбивым, их издает как дневники неизвестной дамы, как записки из толстые. Понятно, что ну, знакомые знают, что это губернатор, а так по Японии, естественно, люди этого не знали. И они начинают распространяться. Эти богатства станка еще нет. Поэтому люди по всей стране, которые захвачены вот этими его стихами, его талантом, они начинают переписывать эти стихи. А он вел двухник от женщины. То есть он писал чем? Конечно же, хираганы. Женским нежным алфавитом. И по всей стране, в Японии, люди начинают переписывать хираганы и его стихи. И чиновники, и их жены. И хиргана начинает оживать. И он показывает, что хиаганы это тоже язык литературы, язык поэзии. И э, с копированием его текстов хиргана начинает оживать. И более того, как вы понимаете, пример заразителя. Многие дамы. Увидев, какой замечательный дневник, как женщина пишет, сказали ту же самую фразу. Почему бы мне тоже не начать вести дневник, как мужчины ведут? И по всей Японии женщины начинают вести личные дневники, особенно знатные, у которых интересная жизнь, писать стихи, естественно, тоже они ведут его хироганы. И, конечно, кто-то из этих женщин не ну, увеличивал свои литературные способности, но кто-то абсолютно нет. Уже в следующем поколении появляется Шон Сунагон, записки у изголовья Мурасаки Шикибу, тема для лекции, которая напишет замечательную Гэнзи муно первое фундаментальное произведение на японском языке, то есть мы получим уже целое поколение женщин-плодез, которые будут преображены красотой стихов, написанных на японском. Таким образом, можно сказать, что ранимая душа губернатора Цуаюки вдохнула японский алфавит ту жизнь, которой ему хватает до сих пор. Если сейчас даже мы зайдем в японский интернет и посмотрим э, на какую-нибудь э, будничную фотографию из жизни Японии, то что мы там увидим, кроме огромного медведя? прямо нижнем углу — это увеличенный фрагмент от этой надписи. Это хироган. Даруми крути тут написано. Это такая лотерея в храме, где разыгрываются гадания, чтобы вытянуть куклу Даруму узнать свое угадание. Но суть в том, что это написано Хиагана. И хирогана один из самых активно используемых в Японии алфавитов, в котором записываются вот эти суффиксы, аффиксы, окончания, о которых я говорил. А катакана тоже осталось. Мужское письмо также осталось, оно используется для транскрипции иностранных слов. Транскрипции слов, для которых не придумано каких-то японских хироглифов. Наши имена, фамилии, названия нашей страны, все это японцы будут писать катаканой. И катакану в школе детки учат первыми, потому что она простая, никаких лишних штрихов, вы помните, все строго. А вентилятор Хирогану учат уже вторыми. Но вот они живы по сей день, благодаря э, поступку этого губернатора Целаринки. Таким образом мы можем вынести два основных урока, что, во-первых, стоит... Э, поддерживать родной язык, одну культуру, даже если они находятся не в самом лучшем состоянии, как находиться именно времена кино, в своей юге. И, во-вторых, не поздно совершить что-то выдающееся, даже когда тебе уже 60 лет. Ты можешь менять всю историю своей страны и своего языка в этом возрасте, и человек себя неудачником. 60, если вдруг к 60 вы все еще не совершили никаких поступков, никогда не поздно их совершить. Это была лекция о влиянии личности на язык. Меня зовут Борис Морас. Спасибо. Я Хорошо. Я вот дать ей так вкусную. Хорошо, да. Если можно, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вот по всей Японии начали копировать это а какой был уровень грамотности тогда среди населения? Да, уровень грамотности, что отличает от и Афганистан, был высокий уровень грамотности у крестьян, и простых людей. То есть японское правительство считало сразу, что э, не было вот таких законов о детях, ничего такого, то есть там грамотность старались распространять. И уже крестьяне, есть там доказательства, что были грамотные крестьянские семьи, и приписывать даже в вот, вот эти стихи. То есть уровень грамотности был высокий. Позже, во время Сусимского сражения, например, японцев в 19 веке, в, 20, в начале 20-го поразили, что среди русских пленных солдат очень многие безграмотные, что не умеют читать, люди взрослые, и японцы даже будут для русских пленных выставлять курс русского языка прямую, приглашать людей из миссии, но это была очень благородная война, очень хорошее отношение. Пленный волосы были страны. <связь> То есть ролик гамотности в Японии как раз всегда старается поддерживать И, ну, и вторая часть вопроса, да. Сколько после начала написания этого дневника, если кинуть Сураюки, правильно? Да, сколько и он прожил? Его даты есть, я не стал копировать его даты. Сколько-то он. Лет... Это на не можно посмотреть, но это не посмертно. То есть он еще прожил, по-моему, лет 10. <связь> я точных дат -то не знаю. Какой объем, получается, этого дневника? Что... А... Ну, его легко можно найти полное содержание в интернете, есть разные, правда, переводы. Мне не всегда нравится, как переведены стихи, конечно. А... Ну, вот... несколько десятков стихотворений, они перемешаются такими вот вставками о его жизни. То есть там не одни стихи, там вот идут вот, описание жизни. Вот кто-то сложил стих, или эта женщина сложила стих, или кто-то ей сложил. То есть, в основном, это именно дневник, но дневник тоже интересный по Спасибо. Так, ну, давайте. Ага. Давайте. Да. А, вот скажите, пожалуйста, Акина Цараюки, он до того, как начал писать этот дневник, он не был известен как поэт? А, ограниченно известен был. Ограниченно? Но а, те, кто читали, они не знают, что это он. Это был как дневник Истоса. Ну, опыт стихосложения у него на тот момент уже был. Да, да. Он был опытным поэтом и во занимался много именно как стихосложением. Боевые эффектной карьеры не было, был таким преводным поэтому. А какие сейчас вообще через у иерогеческого письма? Ну, в современном мире, техническом, по сравнению с другими языками. Языки развиваются в сторону упрощения, как средства. Как вообще, вот, иероглифы ну, резервируются, в тех же частях и местах? Ну, иероглифы вполне... У них есть свои плюсы, свои минусы. Безусловно, огромное количество упрощающих реформ прошел японский язык. Были реформы мэйджи, когда мы выкидываешь эти знаки хироганы, чтобы там буква писалось, простите, разными вариантами. Были реформы 46-го года, макаро-профские, одни из самых тоже упрощающих. То есть японский язык на данный момент очень упрощенный. У меня в вот интернете есть целая лекция, почему японский язык такой простой. Вот, и там я рассказываю э, все упрощающие формы, которые они прошли. Если говорить глобально о реографическом письме, а то здесь понятно, что в Китае у него одни перспективы, потому что она, ну, естественно, в в Японии, оно а вот так вот, вот как-то встроивалось, по чужой, вот, органично встроивалось в культуру. Э, я считаю, что перспективы вполне есть. Они э, тоже помогают, допустим, такие слова, как гидроэлектростанция, электроградиограмма. Они пишутся в 10 раз за счет коротких чтений и графических сочетаний. Твиттер. Э, э, в Твиттере японцы могут написать двойные просто. Моя идея, кстати, японские твиттерсы хотят до 16 знаков, 16 знаков — это абсолютно адекватно, потому что каждый может быть словом, да, поясница, что вы можете написать 100-40 с чем-то. Так что я считаю, что есть свои плюсы, и, конечно, не будет там 10-20 тысяч обязательных при но 5-6, как вот сейчас в современной Японии, 5-6-7 тысяч. Они как раз теоретически хорошо анодируют, я считаю, в плане перспективы. Еще что-то? А кьюар-коды азиаты придумали вот, вообще? Вот там, который... Про кьюар-коды ничего. Если вот здесь есть айтишники, они могут это передать. вопрос. Я не могу сказать. Не интересовался тем, кто их придумал. А, да. А японские Следующий дети начинают писать примерно так же, как русскоязычные или азовоязычные, или позже? С какого возраста? Да, с какого возраста японские дети начинают писать? А, в, как бы, в навыке нашей подготовительной группы уже я точно знаю, как катакану и игры. Я привожу некоторые игры для детей. Ну, знаете, беру халтурку, и... <смех> и там вот в играх все слова даже, вот, которые пишутся нормальные, японские, они прописаны катакатами. То есть в играх для маленьких людей вообще на то, что они точно знают катакатами. Возраст 7-8 лет. Ну, совсем именно маленькие. Вот. Ну, наверное, наверное, такой же возраст сначала. и вот, иероглифы, они начинают учить уже. Иограф, они идут по классам школы, это уже такая... с третьего класса. И уже жузы такие, значит, когда... Как я, уже сказал, как я уже сказал в этой лекции, геоган используется для изменяемых окончаний. То есть, есть, допустим, корень, его записывается в Допустим, ИТИ, да? ИКУ. Дальше мы меняем знаки геоганы, вокруг в и в корне, и получается разные слова. ИКИМАСЁО, пошли, и а ну-ка погнали, несмотря на это. ИКУМА, ну хотим. Мы меняем окончания у него разные формы. Только и То есть в любом тексте, который э, в газете, в любом тексте, который вы разберете, вы увидите, что там есть и катаканы, и диаграммы, и ханти. Это абсолютно в большинстве случаев так и. Если вы возьмете манту, то часто там будет катаканы, даже там, где не нужно, потому что считается, что катаканы это круто. Прописаны некоторые слова, Ейва, там где более круто. Вот. Но в любом тексте будут все приписанности. Они дополняют мне такого, что. Казы, козы, козы, козы, козы, козы, да. Если можно, козы, да. Если можно в дополнение большое. Японский язык очень хорошо интегрируется в критическую литературу. В частности, есть очень <со> японские журналы по <со> разным видам <литературе> в том числе даже есть электрическая система Нидерева, в которой некоторые элементы написаны своим собственным иероглифом, а некоторые, собственно, азиатской. Поэтому все хорошо с интеграцией, я проверял. Ну да, значит, интеграция в да, это замечательный край Химик к нему можно привязать. слишком давно. Переводить еще в начале двадцатого века, когда было принято переводить все, когда еще было все, когда не было такой свободы попробуй тогда, скажи, имейте, это уже можно вот, его получить во времена диктатуры Сибони. Да, да, ну, ладно. ну и сэр, да, но это же вот тоже. Можно разложить на да, составляющие там папа, окики, все эти бутсуриганку, и, гампу, и там, там квантовая физика, они как раз хорошие, это как... Это более родные, для японцы... японцев также были более понятны, как более родные. японцы не будет заинтересованы, чтобы мы понимали, да, японские терапии. Да? Для них это как раз более простые понятия, только они пишут квантовую физику, как они пишут атом, и так далее. Они старались, думаю, первую очередь на себя. Ну, это просто как упрощение, если кто-то да, и, и так далее. Секундочку, да, с задних рядов. Может, погромче, если можно. Скажите, а как удается на расплату компьютера Не нужно. Мы вводим просто... Есть официальная транскрипция японского языка, латиницы, романчи. И мы вводим на латинице звучание того или иного kanji. Мне удается вот такой список там, по номерам, от 1 до 9. Я просто так клацию выбираю, а там они по употребимости идут. Поэтому часто первый вариант, который мне предлагает система, он первый. То есть я вложу латинскую транскрипцию на обычной латинской раскладке, и компьютер мне подсказывает, что я имею в виду друг с иероником, который так читается. Часто такая же, они тоже учат романтичные, и есть еще хираганская. Ну, хираган 40 знаков, и хираганы можно полностью записать любое слово. И точно так же можно его записать хираганы, 40 знаков ложаться на плавиатуру или катаканы. И э, компьютер точно так же будет подсказывать вам чтение, как если бы я их вел на латинице. Просто ну для нас удобные вот, на латинице есть. То есть 40 знаков раз таки, вот, про которые я говорил, они отлично ложатся. И просто если нужно поменять на иероглиф, чтобы не было двусмысленности в почтению, много одинаковых впечатлений, то меняется на иероглиф. То есть микрохана, вот, и картохана. Там нет и облив. Да. Так больше сначала мужчина, а это. Ну да, хорошо. Я правильно понял, что китайский язык, который отражал та, та азбука, которую японцы э, заимствовали у Китая, он отражал не аффлективный язык, и фактически вся эволюция японского языка, это попытка адаптировать э, вот эти вот неприспособленные для японских э, окончаний э, приставок, суффиксов, э, знаки под... Э, вот, нет, это было сразу же сделано, то есть вот эта азбука была сделана просто, чтобы да, сделать нефлектив, да, да, неизменяемый абсолютно, да. Он же был совершенно комбинацией комбинации там другой чуть-чуть. А, да, азбука она была создана именно для того, чтобы мы могли менять окончание, говорить, сделал, сделал, сделал именно для этого, да, и тоже. Нет, это как дневник из ТОССы, как записки неизвестные данные из ТОССы. Ну, да, тогда вот приходилось, да, это были 90 был популярен, в Да, и второй? И второй вопрос. Всем известные формы стихотворжения, они появились до или после того? Тогда вот в ман когда мы который описывался в Ман-Югана, как раз сложились формы 575 и еще там некоторые другие, они сложились именно в тот период, в 9 век. Как раз тогда родилась японская поэзия, то есть только они получили язык и сразу же вспыхивает поэзия. Как -то, вот. Люди только ждали, когда наконец, смогут записать все эти красивые мысли. И вот, наконец, у них появилась такая возможность. И тогда по воде уже в 90 когда же валенькие поэтические игры, косвестопаться, давай тему, допустим, любовь, смысл жизни. И, и все там 5-7, 5, 7, 5, 7. И вот кто первый собьется, тот проиграл. Кто выпал из трофы, вот так вот. Так проводили приборные поэты часто. То есть она вот наших гуимых поэтических уже тогда и существовало как раз. Так. Так, да. Вопрос, а как сохранилось, собственно, исторически авторство Цура Юхи этого дневника, если он его издавал, ну, как дневник неизвестной женщины? Ну, да, все его знакомые, все через кого он это дело уже знали. Вся его нет. Ну, да, сохранили. Да. да. Те, кому надо, те знают, что это губернатор. Никто, естественно, не бегал, никто не хотел лишних проблем. Хочет, но ну, кто, да. Те, кто, они задавали лишних вопросов, но это сохранилось, если дедушка. Что именно Марта был виноват. Так, у вас еще есть последний вопрос? вы видите, что когда зайти в Остальными языками, которые есть. То есть какие тенденции мирового языково у к у может быть, в чем-то, к абстракции, конечно, они же будут касаться японского. Япония уже не является такой изолированной страной, со поэтому, конечно, я думаю, общие тенденции будут поддерживать. Сложно сказать, именно речь идет о неком абстрактном языке или наоборот, движение туда. Я думаю, где-то вот, в сторону общей тенденции азиатских языков, плюс с английского, который тоже благодаря высутствию в Америке, тоже достаточно сильное влияние английского языка может То есть в ту сторону это может развиваться.